Здравствуйте, вы смотрите «Универ И сегодня в студии с вами я, Елизавета Евтифеева. Мы начинаем наш выпуск. Корпоративный университет КФУ начал свою работу. Они были там, где отгремела война. Студенты-поисковики привезли шокирующие находки. Мнения болельщиков разошлись. Кто же выступит в финале Кубка Конфедерации со сборной Чили? 29 июня ректор КФУ открыл курсы повышения квалификации для кандидатов на должности заведующих кафедрами. Это первая группа обучающихся в системе непрерывного корпоративного обучения КФУ.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 Стратегия. Стоит отметить, что в этот день обучение по проекту начали 53 завкаведрами институтов Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Вальтьяров, Универньюс. Кого сейчас удивишь каникулами на берегу моря? А вы бы осмелились на путешествие непроходимой лесные степи, где прошла холодная война и вокруг не души. И пусть на первый взгляд это покажется более чем странным, Представители поисковых студенческих отрядов продолжают открывать неизведанные страницы истории своего отечества. Что же удалось отыскать казанским поисковикам, узнавала Аделя Шемилова. Сезон работы Казанского объединения студенческих поисковых отрядов в самом разгаре. Детальное изучение военного пути – дело долгое.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 Было проведено 180 экспедиций. Найдены и захоронены останки более 8 тысяч воинов Красной Армии. Установлены данные полутора тысяч человек. И каждая экспедиция внесла значимый вклад в развитие поискового движения России и увековечение памяти о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универ -Ньюз. Футболисты Казанского федерального стали абсолютными чемпионами России. Капитан команды КФУ поделился с нашим корреспондентом, через что прошли наши спортсмены ради заветного кубка.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 Даже эта победа стоялась. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универ 28 июня в Казани завершились футбольные матчи Кубка Конфедераций. Атмосфера на протяжении игр царила невероятная. Это могут подтвердить болельщики, которым воочию удалось следить за напряженными матчами любимых сборных. Кому же удалось попасть уже в финал и какие сделали прогнозы болельщики о предстоящих играх, узнаете прямо сейчас.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 Рад, что Чили победили, они заслуженно выиграли. А как считаете, кто достойный попасть в финал? Мексика, думаю. Вообще, я бы очень хотела, чтобы Мексика вышла, но я не знаю. Я буду болеть за Мексику, но мне кажется, что у Германии больше шансов. Я буду думать то, что пройдет финал Мексика. Чили-Мексика, я думаю, будет достойный финал. Не согласен, мне кажется. Ну, хотя Германия. Германия тоже сильный состав, потому правда, что но... Германия посильнее будет. Да. И финал, ну, да, Я думаю, будет. Чили, Германия. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. На сегодня это все новости. Наслаждайтесь каждым моментом лета и не тратьте время зря. До новых встреч. Пока.